Вчера министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян, которого я называю Двуликим Глистом, обратился с посланием к международному сообществу по поводу якобы э, нарушения прав э, армянских пленных, которые находятся сейчас в Баку, в Азербайджане, по поводу без вести пропавших каких-то, неизвестно, и так далее. Я... Э, Прочитал все это послание, но я хочу оттуда вычитать одно предложение. Власти Азербайджана отрицают похищение десятков армянских военнослужащих и мирных жителей. Все остальное билиберда. Обращаю внимание на слово "десятков". Вот этих троих ребят забрал с собой Мамвел Егизерян, так называемый командир отряда Арабо террористического отряда Арабу, и увез их неизвестном направлении все больше от этих ребят никто ничего не слышал до сегодняшнего дня хотел бы показать фотографию вот этого человека эльмидара байрамова которого взяли в плен в том же селении города в 1992 году 17 февраля его убили очень страшным способом по нему просто проехались машиной Хотел бы показать еще фотографию вот этого человека, Мобиля Велиева, который являлся отцом шестерых девочек. Его армяне как бы отпустили, а когда тут побежал, его просто расстреляли. Вот так Аррат Мирзаян, который не предоставил ни одного факта, ни одной фотографии. Просто словами призывает международное сообщество, чтобы все оказали какое-то давление на Азербайджан, якобы нарушавших права армянских военнопленных. Вот об этом нарушении вы имеете в виду, вот это нарушение, когда упитанные армянские пленные возвращались из Баку в Ереван. И армянские средства массовой информации подняли вой вселенского масштаба, что, дескать, почему их вот так с ними обращались хорошо. Даже так хорошо, что те по возвращении в Ирван уже говорили даже на азербайджанском. Это же не в ваших интересах, правильно, Мирзаян, Чтобы армянские пленные были упитанными, чтобы за ними хорошо присматривали Соблюдали их права человека. Вам это не нужно. Вам нужно, чтобы их били. Вы этого хотите. Это ваши желание. И вот вы выдаете свое желаемое за действительное. Хотел бы показать вот эту женщину, Шахханум Джафару. Ее взяли в заложники, когда ей было 83 года. Кильбиджаре. Все, об этой женщине больше ничего не известно. Известно только лишь то, что вы держали в плену эту женщину долгое время в Ханкенди, а потом она умерла в мучениях только потому, что за ней не присматривали. Только потому, что вы поили и кормили ее свинными отходами. Вот и все. До сегодняшнего дня об этой женщине армянская сторона никакой информации не не предоставила если она жива если она была бы жива или даже если умерла то армянская страна как минимум должна была предоставить информацию об этой женщине но этого аррак межзаян в армяне не сделали я могу предоставить вам как минимум 3890 вот таких фотографий и кадров Предоставьте хоть один кадр или одну фотографию армянского военнопленного, права которых нарушались в Азербайджане. Кстати, о правах человека. Есть в Армении такой защитничек прав человека, которого зовут Арман Татаян. Этот человек буквально каждый день кричит, орет по поводу армянских пленных. А где находился этот Арман Татуян, когда в течение 28 лет Азербайджан говорил о том, что в Армении около 4 тысяч пленных заложников содержится, что они взяли их в, залож... в заложники во время Первой Карабахской войны. Почему этот Арман Татуян, который говорит о правах человека, не защищал права вот этих людей? Или он избирательно относится к людям, избирательно защищает людей этот Арман Татуян. Этот Арман Татуян несколько дней тому назад приперся на армяно-азербайджанскую границу и потом заорал на весь мир, что дескать, он почувствовал, что азербайджанский военный направил против него оружие. Я не знаю, куда направляют оружие армянские военные при виде врага, но азербайджанские военные стоят там за оружием не для того, чтобы птичек стрелять. Да, и последнее. Почему я назвал Арарата Мирзаяна главу МИД Армении двуликим глистом. В 2016 году Арарат Мирзаян был среди тех, кто закидывал яйцами здание посольства России в Армении. Сейчас Арарат Мирзаян находится в Москве с дружественным рабочим визитом в Россию, где он пожимает руку Сергею Лаврову. И есть фотография, где Арарат Мирзаян пожимает руку, крепко поджимает руку послу России в Армении. Из зоологии известно, что у глиста невозможно, очень трудно различить голову, и заднюю часть. У Арарата Мирзаяна то же самое. Очень трудно различить твое лицо, Арарат Мирзая и твою пятую точку. Они идентичны. И идентично все, что находится внутри них. Вот и все. Говорите правду, если у вас на это есть мужество.